Первый лайфхак, если вы хотите перестреляться с чуваком на меду, но при этом не хотите умереть, то вы просто бежите вот сюда и нашивайте вот в эту область. Если вы попали в противника таким образом, то звезды сошлись и вы невероятно удачный человек. Ну, Логин Дзерхей, это рубрика «Недоманьяк», где я пытаюсь разоблачить школьников, а точнее их флайхаки. Если вы ни разу не попали, то есть, скорее всего, врага просто там не было. Второй лайфхак связан с интересной закладкой. Вы просто подходите сюда, планите бомбу тут, а потом начинаете идти сюда, просто начинаете крысить и начинаете слушать врага. На самом деле я просто разыгрываю цену, но я думаю, мысли вы уловили. Потом потихоньку спускаетесь и начинаете прошивать вот в эту полосочку. И успешно проигрываете раунд, потому что этот контейнер не простреливается. Также этому парню никто не сообщил, что через эти текстуры вас очень хорошо видно. Фишечка, но все же. Планите бомбу вот сюда. Потом, когда вы заплантили бомбу, просто идёте в ковры и начинаете ждать врагов. И вы спросите, а в чем же тут фишка? Вы просто начинаете идти на вот эту вот лестницу, вставите сюда и... И ты опять же проигрываешь, потому что контры раздифьюзили бомбу, пока ты тут вкалывал. Нет, ну вы мне объясните неразумному. Там что, НЛО летает, которая прикроет вас в любой момент? Вроде нет, так как это им поможет? Четвертый лайфхак это, короче, рамбуст на балкон. Подойдет именно для спецназа и лучше потренируйте его минут 10. Ну или минут 20. Вот мне, пожалуйста, ответьте на вопрос. Там что, коробки на точке А убрали, что теперь с них запрыгнуть на балкон нельзя? СкинтиЧендж лок обновления, будет интересно почитать. Ну что же, всем привет, с вами Stand Off Guide. Сегодня я расскажу о трех лайфхаках для Stand of 2, о которых вы могли и не знать. Ну вы же понимаете, что эта надпись не спасет от моей кары. Что ж это за флайфхаки, такие, о которых мы не знали? Итак, первый лайфхак заключается в том, что вы должны сделать прицел статичным. А с каких пор лайфхаком считается то, что входит в настройки игры? Или это что-то типа анбоксинга настроек? Это сделано для того, чтобы прицел не двигался и было удобнее стрелять. Фух, спасибо. Наконец-то дельный совет. А то всю катку прицел то влево, то вправо скачет. Автор не родился. Поддержим классами. Второй лайфхак заключается в том, что у вас всегда должен быть FPS больше 40. Охуеть, правда что ли? Хорошо. Хм, смотрите, а работает ведь. Стабильный 60 FPS хули. На этом наш обзор на малолетних дебилов заканчивается. Если вам понравилось, то можете нажать на лосося. А если не понравилось, то можете нажать на лосося. С вами был Юзер Хей. Всем удачи. Флайхаков вам.